Всем привет, вот решил купить себе лазерный модуль 880 нм мм, 500 мВт и это его обзор, Ну поехали, вот. мусора, мусора было много, вот так он упакованный, коробочка такая, надписи нету, внутри тоже пусто. Вот сам модуль. Да, правильно. Там ни хрена не видно. Еще гадский поезд пошел, который мешает запись. Ну что ж, пока я распакую. Надеюсь, что... Ну да. Надеюсь, пройдет. Вот он, сам модуль драйвер к нему, и это самое, вот поближе. Так, конечно, ну да, сюда включается лазерный диод, сюда и вот самое, ну то есть вентилятор. Так он выглядит. Конечно, сразу, не, не отходя от кассы, откручу линзу, потому что ни, ни один засранец на нашем алиэкспрессе этого не показывает, что-то внутри. Вот. вот он там диодик, диодик 5 мм, вот, вот линза у него вот такая стоит. Я знаю, говорю не знаю пластмасса не пластмасса но очень прям похоже на пластмассовую. так ладно конечно мы тоже открутим как же без этого зараза Надо, интересно что там такое что за, что за линза стоит Очень похож, конечно, на стеклянный. Вот особенно с этой стороны. Неодноблеск, все такое. Ну, в общем, фиг узнает. Там, конечно, какая-то приточка. Ну, то есть до конца закручивается. Во весь объектив, по всему объективу он, конечно, не ходит. Это линза. То есть, если закрутил, закрутил, все уже. она просто в приток Основной фокус регулируется вот этой резьбой уже. Вот этой. Большой. А не маленькой. То есть маленькой резьбой внутри объектива нельзя регулировать. Это, конечно, плохо. Ну что ж, едем дальше. Вот там, где... Сейчас, мы... Сейчас я разберу сам модуль. Сделаем по-нормальному. Сначала я покажу, как он работает, а то вдруг он, зараза, не работает еще. Покажу, как он. Выжигает, прожигает, и можно ли, конечно, этим кристалл зеленого лазера. Лазерных указов, благо, сейчас много. Использовать будут блок питания от лазерного проектора. Можно использовать любой на 12 вольт. Драйвер не особо прихотливый. Сейчас стали довольно хорошо стабилизируют только. Ну. Так, где у нас плюс стоит? Плюс... Да. Вот это у нас плюс будет. Хрен узнает. знает. Может, конечно, ничего не будет. Там все-таки вроде как... Должен диодный мост стоять. Что ж, попробуем, включим. Где здесь плюс, где минус. Наверное, все таки Да, вот с этой стороны плюс подписанный. Вот это, то есть питание. А вот этот, это модуляция. Ну, то есть, плюс 5 вольт. Плюс 5 вольт горит. Заубираешь, 5 вольт не горит. Ну, либо он начал при замыкании работать. Ну, ладно. Это все фигня. Мне он не для этого. Мне надо, чтобы он постоянно горел М в моих целях. Так, Да, вентилятор закрутился. Вот он крутится. Конечно, его Нифига не видно, потому как инфракрасный. Маленькая ну, маленькая точек. Греет. Я попробуем выжечь что-нибудь. Вот, выжигается. Ну довольно-таки быстро, потому что по-черному вот он выжигает. Ладно, сейчас я засру камеру, но ну, покажу вам, как он светит. Уже один фиг. Скоро ее на помойку. Ладно, сейчас еще объектив кручу. Покажу, как так работает. Прожектор будет. Горит он светит, он, конечно, красненьким, едва видно. Ну сейчас я его сфокусирую и мы попробуем. Да, ну давайте, давайте еще немного покажу, как он вообще выжигает, чтобы хотя бы люди.. Не наверное люди любящие его погравировать. Вот белый лист. Белый лист что-то не, не особо хочет брать. Просто не хочет. Как и все инфракрасные лазеры, естественно, он очень сильно расходится. Вот еще раз вам показываю. То, что да гравирует ну, чё ж, теперь да кстати переменный резистор здесь залитый лаком якобы он работает на всю модуль ну чё ж теперь попробуем сделать зеленый лазер из него сейчас я покажу Попробуем накачать кристалл зеленого лазера. Вот у меня их несколько. Это кристалл 500 мВт зеленого лазера от мощной указки. Вот он так выглядит. Сама болдовина, естественно, здоровая. Вот этот от, от указки 1 мВт, от зеленого лазера тоже. Китайская склейка. Это от указки 300 милливатт ну, Наш всеми наверное, любимый лазер 303. Которая светит ярко и зеленого немного. И ну, естественно живет он почему-то недолго нифига. У всех. У меня было несколько указок. всем почему-то прожили недолго. Особенно если их стоят в лазерные проекторы. Ну и что да, понятно, допустим, постоянно в комнате сидел. Ну чё ж, попробуем накачать кресло 500, 500 миливатт. Сейчас мы найдем точку. Решил его вас побаловать, аж не видео. И решил не, не снимать камерой 3 мегапикселя, аж снять с телефон, накачку зеленого лазера. Да, кстати, вот он так светит. Вам, конечно, лучше будет видно уже. Светит он длинно, красненький Вот если свет включить, камера его увидит как красным. Как красный. И человеческий глаз в принципе тоже. На самом деле, 808 на мм метров он невидимый спектр. Но так как диоды ну, не настолько прям качественные, они все таки излучают небольшую часть видимого красного спектра. Ну что же, давайте пробуем. Первый лазер у нас 303 идет. Пробуем его накачать лазером 500 мВт. Кон... Конечно, не все так просто, это самое надо найти определенный угол. Ну, в принципе, зеленую точку на экране увидели, на у меня светит проектор. Теперь 1 мВт. 532 нанометра. Тоже в указке. За 100 рублей. Нет, за 150. С нашего любимого Алика. Сразу говорится, надо попадать в кристалл, надо попадать очень точно, чтобы получить зеленый лазер нормальной выходной мощности. И естественно, не с такой оптикой, которая стоит в этом лазерном модуле, с ним нормальную стабильную мощность не получишь. Ну, я думаю видели то что точка мигнула конечно яркости такой мы сейчас не увидим но конечно хотя если очень постараться да можно найти угол тот, тот хороший угол который который выставлен в указках в лазерных модулях для накачки кристалла ну теперь кристалл 500 мВт до указки гт 500 532 на метр самый большой но уже менее прихотливый потому что здесь он побольше 2 миллиметра он не попасть гораздо легче ежели вот в эти эти они прям ну прям очень маленькие с иголку вот этот особенно Да, тут побольше. Здесь... Конечно, показывал. Вот, видите, местами даже очень ярко получается. Модуль вообще не нагрелся. Белый, конечно, он не прожигает нифига, зато хорошо прожигать черный. Вот, как он работает, да, да. Э, кстати, 808 нанометров высокая мощность волосы <с, с бороды с ног удаляет ну в больнице естественно в таком модуле конечно стоит тысяч шестьдесят лень татуировок родинок и прочие шляпы с тела вот он так светит а это всего лишь 500 милливатт там аж 60 ватт для того чтобы избавиться нужно говна на теле ну я про ролинки вот, не видел, ролинки, татуировки так, ну чё ж, дальше видео с камеры продолжится так. в принципе, теперь давай его разберем. сейчас его выключу, посмотрим что там внутри сам замодуль такой, зараз не... ну ладно Давайте, сразу переключим А, да, нет, уже уже нафиг сразу убрать Теперь давайте его Разберем Не подходит отвертка Фиг отвертки работают. Не, интересно было. Интересно был сам корпус. Ну чтобы там мне очень другое. Вот, например, от диодушника того же самое 150 нанометров лазерный диод. Ну или, конечно, зеленый лазерный модуль для лазерного проектора скажем так чтобы можно было раткнуть лазерный проектор просто кристаллики у меня есть не знаю конечно сколько они качественные так ну что внутри видим конечно вот такую фигню ничего непонятно чего так ищем здесь болтик звездочку где-то он находится вот здесь да. я его нагреб выворачиваем его Конечно, придется отрубить Не забыть бы, блин, где он стоял, мы будем надеяться, то, что не забудем а то его нафиг спалю Вот, внутри выглядит вся эта фигня вот так А, ну да, показывал, не показывал, нафиг еще. На крях ногами все, блин Любом любому на ногами, наверное Хорошо, ладно. Хиг бы с ним. Теперь надо его открутить, разобрать, посмотреть, какое там посадочное место. А вот открутится он ни хрена не захотел. Засранец. Попробуем его нашими любимыми пассатижами. И им тоже он не откручивается. Поэтому. Сейчас я возьму другие. Будем уже мало-помалу ломать двумя. Э Эту тонкую. Довольно-таки. Ну вот, я его сорвал с места. М -м -м Момент. Чтобы все видели. Ну. Вот он диодик, вот он посадочное место для него. Модуль прика... подает по, по 650 нанометров. Дивидюшник сюда можем откнуть. Вот он такой диодик. Многомодовый, не многомодовый, но да, многомодовый. Так, место подсадочное, вот. Ну, вот сам коллиниматор довольно-таки хороший. Можно заодно, конечно, покупать. Прям как в литой. Да ну, никак, не как, блин, в сидит. Так, ну чё ж, Вроде все показал это самое. Кому что непонятно? Пишите в комментах. Время от времени читаю. Как естественно, захожу, захожу на, канале, на канал. На что ж, всем пока.